Друзья, всем привет! Приехали на авторынок Зеленый угол, как и обещали. Сегодня будет обзор цен на рынке. Посмотрим по количеству, по наличию автомобилей. Как видите, автомобили есть, покупатели э, ходят, ходят покупатели, но покупателей мало. И сегодня коснемся такой темы, как э, многие спрашивают, все автомобили есть, которые стоят на рынке, все ли они есть на дроме или нет вот сегодня заодно заодно это с вами и проверим вот поэтому присаживайтесь поудобнее всем приятного просмотра и не забываем подписаться на канал я вам напоминаю занимаемся мы подбором автомобиля смотрим автомобили помогаем приобрести вам автомобили стоимость посмотреть один автомобиль 2000 рублей для этого вам нужно либо связаться с нами по телефону который указан под каждым видео в описании либо звоните, либо просто скидывайте ссылку на WhatsApp. Все подробности, более подробная информация, что смотрим, как проверяем все по телефону. Ну и также что касается доставки, ребят, невозможно запомнить прайс на все города России. Поэтому, кого интересует стоимость доставки, просто в WhatsApp и скидывайте слово Прайс. Друзья, небольшая вставочка, пока едем, ой, пока едем. Видео уже сняли, да, мы мы действительно едем, пока едем. Видео уже сняли, которое вы сейчас будете смотреть. Минут 20 назад поступил звонок. Сейчас как раз расскажу историю. Где-то в районе месяца назад обратилась к нам женщина. Попросила найти автомобиль. Озвучила свои параметры. Мы в поиске автомобиля отказали. Хотя сумма была очень хорошая на автомобиль. Параметры были. Ну, это касается, в частности, пробега. Нужен был пробег 50-70 тысяч. Вот, хотя сейчас по телефону она говорит мне совсем другое. Вот. Я ее озвучил. Свои параметры. Не свои параметры, а наши параметры. А, мы беремся... Кстати, вот, слушайте. Мы беремся... Поиск, когда вы готовы приобрести японский автомобиль с пробегом там до 120 130 тысяч подписчики вот кто уже через нас покупал автомобили не дайте мне соврать то есть напишите в комментариях Правду я сейчас говорю или нет всем озвучиваю пробег будет до 120 130 тысяч будет 130 значит 130 будет 50 замечательно вот в общем э, на такой пробег она согласилась ищем-ищем находим ей автомобиль делаем фото видеоотчет отчет автомобиль идеальный по кузову по салонам не ржавый придраться нечего пробег 112 тысяч хорошая адекватная цена я уже не помню сколько он стоил стоил он в районе там. врать не буду не помню 700 с чем-то он стоил. она отказывается говорит пробег большой ладно находим следующий автомобиль пробег что-то 1060 или 70. Цена хорошая, все отлично, скидываем. Пока человек думал, машину купили. Вот, и все. И действительно на тот момент.. Авто, сейчас мне штраф, наверное, придет, проехал я. На тот момент автомобилей на рынке больше не было. С ней созванивались несколько раз, договорились то, что мы пережидаем какое-то время. в итоге вот она где-то не 5 наверно назад звонила. А я не успел взять трубку, не то что не успел, я был занят. уже потом увидел то, что она звонила. ну и сейчас мне начинают высказывать: вот я звоню, вы там работу свою не выполнили, вы трубку не берете и так далее. в общем, этот человек обратился к другим подборщикам и озвучил уже совсем другую сумму и совсем другой автомобиль. То есть там параметры были просто нужна 4 воды и что вы думаете этот человек покупает автомобиль без проверки без подборщиков без осмотра ну купили купили мы то здесь причем и требуете, до да, чтобы мы вернули вам там деньги ну, мы свою работу выполнили не на сто процентов а на 200 на 300 процентов пересмотрели все автомобили вот а вы сейчас начинаете требовать. Ладно, ребят, я к чему веду. А отзывы там напишите, напишите да можете писать, что хотите. Вот еще раз повторюсь то, что мы считаем то, что мы правы в данной ситуации и действительно пересмотрели очень много автомобилей для вас. К чему веду? Когда вы заказываете подбор автомобиля под ключ. Вот, будьте готовы на такие ответы, на такие пробеги, там 120-130 тысяч. Если вы хотите автомобиль э, с небольшим пробегом, то это лучше, наверное, через аукционную компанию. Но аукционная компания, это под в мешке, это вообще да, не аукционная компания, да, а именно покупка автомобиля на аукционе, это отдельная тема для разговора. В общем, такая небольшая вставочка, получается, на несколько минут высказался. Ну, просто честно, вот... Закусила. Когда договариваешься с человеком об одном, а от тебя потом требуют совсем другой Ладно, проехали. Идем смотрим на цены. Итак, сколько же стоит сейчас автомобили? Вот смотрите пример. Honda Freed. Honda Freed стоимость автомобиля 680 тысяч. Он семиместный, белый цвет. Автомобиль 2010 года с пробегом 125 тысяч. 680 тысяч. Раньше такой автомобиль стоил порядка... Ну, скажем так, до до 60 тысяч. До 600 тысяч. А, он у нас аукционный. Как раз двери, пробег 125 тысяч. Чисто аккуратный. Ухоженный салон. По комплектации простая. Есть электродверь. Сзади у нас два капитанских кресла. Подсветка. Третий ряд сидений. Если раньше, грубо говоря, пошлина была там со всеми расходами в районе 300 тысяч рублей, сейчас 501 тысяча, представляете? 501 тысяча просто в никуда. Сзади установленная метла, он на литье, летняя резина. И вот рядом стоит уже 2012 год, комплектация максимальная. Видите, написано, есть все, акцион 3,5 балла, стоимость этого автомобиля 780 тысяч. Он тоже на летней резине, у него обвес штатное литье сзади метла спойлер дополнительный стоп-сигнал накладочки такие прикольные сделаны эти максимально комплектации идут кожаные вставки здесь уже идет а, сплошной второй ряд колонки какие-то модные японец влупил сюда мониторчик для задних пассажиров здесь у нас такой не это подсветочка стоит подлокотник да ребят 700 780 тысяч Две электродвери, двери подогрев дворников антиюз какие-то модные подстаканники здесь телефон штучка еще один монитор климат-контроль вешалочки подсветка в ногах по месту на ну, место как всегда в таких автомобилях довольно много руль у нас идет здесь кожаный гудок работает управление музыкой круиз-контроль в принципе все есть Такой синий красивый цвет Пробег 140 580 тысяч. Nissan Note 2016 год 4 воды темно-серый цвет аукцион 4 балла пробег 70 тысяч система при столкновении установлена. сценаров нет 595 тысяч. Есть бесключевой доступ. Кто Note? Нет. африд А Фрит, сейчас снимем вот он 3,5 балла весь целый 130 3 пробег как бы такой, Фрид вот этот ага. а цена какая гулять ну, 750 я бы хотел. смотрите авто, honda free 2013 год 4 воды 750 тысяч до три с половиной балла черный цвета пробег какой у него 130 тысяч на литье летняя резина есть ключевой доступ закрытой по наличию автомобиля автомобили есть потихоньку потихоньку автомобили конечно везут fit тринадцатый год 1 и 3 гибрид аукцион 4 балла 725 тысяч вот нам открыли сейчас посмотрим климат марк угу, угу. мониторчик сзади, мониторчик, да салон довольно приятный чистый такой Идемте багажное отделение покажу электро да, с левой стороны по низу по... 4 воды смотрите состояние 4 воды автомобиля довольно неплохое. сейчас пойдем еще посмотрим подкапотное пространство Обычно смотришь здесь какие-то грузы возят, все поцарапано. Здесь даже намека нет. Но цена, конечно, кусается. Смотри. Ну и само, да под капотное на просмотр. Смотрите, ребят. И цвет все-таки у него фиолетовый. Да, это я вот смотрел, так сразу сказал черный, на самом деле он фиолетовый следующий автомобиль возьмем это toyota rush десятый год 4 воды стоимость автомобиля 820 тысяч родное штатное лицо летняя резина повторителя бесключевой доступ есть toyota rush есть дайкаться бегу автомобиля полностью одинаковая запаска у нас спряталась в кожухе сзади установлены сценарий довольно неплохое состояние по низу именно для раша такое неплохого объема багажное отделение чехлы тряпочные японские наверное японские дверные карты не поцарапаны родные коврики бардачок автомат заглушечки нет контроль. объем двигателя здесь полтора литра ржавчина да под пространство ржавчина насуствует. у них болячка идет вот обычно вот эти места вот здесь швы у них расходятся здесь здесь такого нет вот, металл кожаный руль автомобиль заводится без ключа ребят смотрите на педали педали это не показатель, потому что многие там сравнивают. Если педаль стерта, значит пробег огромный. Ничего подобного. Встречаются автомобили с родными пробегами. Там 340 тысяч, педалька уже идет стертая. Так, он напоминает 2010 год, 820 тысяч. на да. Honda Fit, 16 год, активность сил при столкновении 690 тысяч. Комплектация. Эльфиты, кстати, тоже поднялись в цене. Вот буквально 15 минут назад был у нас поиск то С людьми ходили по рынку, выбирали. Закончили, имею в виду 15 минут назад. Взяли фи 2015 год, пробег 96 тысяч 850 тысяч. Он стоил. Как бы ну, нехило. Honda Shuttle 17 год. Гибрид 909 тысяч. Есть гибрид, есть не гибрид, есть 4 воды. Штатные колпаки, летняя резина, автомобиль без литья. И комплектация простенькая. Коробка передач на гибриде робот. Еще один Honda Shuttle комплектация X. это комплектация уже побогаче. Кстати, объем двигателей полтора литра на них 980 тысяч. Аукционалист 4 балла, пробег 144 тысячи. Есть слот 90-46. Поэтому, скорее всего, аукционный лист лежит настоящий. Довольно интересно, автомобили популярны. Часто спрашивают, их, часто берут. Вот еще один стоит, комплектация попроще. Цена не указана. Еще один фит, 2017 год. Комплектация L. это не так это полу то Пары линзы кожаных вставок нет. Есть круиз-контроль. 725 тысяч. Toyota Corolla Filder, таш на аукцион. А, вижу 2017 год, цены нет, нет, вру, цена указана. 2017 год, стоимость автомобиля 835 тысяч. Судя по вот этому аукционному листу, который лежит, автомобиль целый. Mazda Demiom, серый цвет, летняя резина, без литья, туманки. 2016 год, объем двигателя 1.3, бензин, 4WD, 655 тысяч. 655 тысяч. Так, ну, ноутов брали сегодня. Subaru XV, черный цвет, штатные литий диски, литье, климат комплектация простая семнадцатый год 1 миллион двести семьдесят тысяч раньше можно было взять практически в максималке такой автомобиль за такую сумму Еще один раз интересный автомобиль довольно мало их 16 год что 45 тысяч гибрид Штатное летит так конкурент знаете разноцветный идет ну, блядь, не сказали. Да Короче, отсюда. Рабочий автомобиль. Самый простой. 2014 год, полтора литра. Есть 1.3, есть ВД. <coughs> кстати, старый кузов. 505 тысяч. Покажу вам гибрид. Еще один Toyota Aqua. Туманочки. Кстати, подкапотное пространство, обратите в таком состоянии, не ржавое. 88 тысяч пробег. 2016 год все полторашки а, по моему 650 тысяч она стоит нет ребят не 650 750 тысяч она стоит плавник дворник аккумулятор севший автомобиль прикурили магнитофон климат пробег 87 тысяч места мне в акве место мало я прям вот я сяду, я буду упираться головой о потолок. Ну, по мне так это не то, что женский автомобиль, но все-таки как-то больше он подходит для девушки, если честно. Но это, повторяю, это лично мое мнение. Рядом стоит фонда Shuttle, туманки, линза 17 год, полторашка, гибрид, пробег 58 тысяч 930 тысяч. А многие спрашивают, все автомобили есть на дроме или не все? Вот данного автомобиля. На дроме нет. Кстати, так же, как и Аква. На дроме их нет. Сейчас посмотрим аукционный лист. Комплектация простая, но зато, друзья, пробег небольшой на данном автомобиле. Вот сел сюда, здесь сразу. Место больше, ну и как-то мне, знаете, здесь комфортно сидеть я говорил то что коробка передачи здесь робот аукционный лист три с половиной балла почему три с половиной замена крышки багажника пробег 59 тысяч кому интересно вот вам а аукцион номер лота можете пробить 930 тысяч повторяю на дроме данного автомобиля нет. а этот но сколько стоит 2017 год nissan ноут 4 воды тоже свежий кузов 640 тысяч пробег 87 тоже аукционный 4 балла наш аукцион закрыт то отсюда вижу кузов авто автомобиля идет целенький. кстати установлена уже зимняя резина скоро скоро это будет актуально сейчас нам его откроют доп сигнал метла Все, имеется но он идет без климат-контроля нравится как много дверь открывается 90 градусов его тоже на дроме нет, нет вчера -то можно. Ну вот вам примеры пожалуйста данного автомобиля на сайте дром.ру тоже нет вчера -то можно 87 4 балла кузов Можете пробивать. Еще один листик с Японии, уже с фотками. Автомат, ВД включается с кнопки, кондиционер, японский регистратор, по месту. Обычно стандартно. Видите, мы уже в куртках уже холодно у нас по утрам. Сегодня в машине показывал температуру минус 5. Аурис. Аурис сколько стоит? Миллион 120 И Его тоже на дроме нет. Сколько он стоит? Миллион 120. Аурис, миллион 120 Я ж переспросил. 17 год, мотор 1.8, С-комплектация, штатное литье, туманки, фара линзы. С квадратиками. Родное лобовое стекло, повторители, бесключевой доступ тоже закрыт летняя резина Аурис интересный хороший надежный автомобиль но дорого очень дорого хотя периодически периодически их спрашивают камера заднего вида багажное отделение знаете вот что мне нравится здесь здесь нет пластика практически нет пластика есть конечно немного но очень мало Кожаные вставки, дверные карты, чистенькие, не поцарапанные Подлокотник для задних пассажиров. Кнопка старт. Мультируль. Хотел сказать автомобиль на коробке. Режим спорт Антиюз. Здесь смотрите, такие как тумблера да, как не знаю, в ракете в космическом корабле. Тоже лежит аукционный лист. 4 балла. 74 тысячи пробег. Кожаный руль. отщечница салочки строим дверные карты дальше при столкновении вот пожалуйста сколько места в автомобиле но цена цена цена Это знаете как фильмы открываем Да тут турбофорсаж, наверное. 17 год давайте еще возьмем nissan жук миллион 180 turbo привет turbo 16 год 1.6 gt 45 тысяч пробег четыре с половиной балла желтенькие ушки с ручками вариатор на жук на turbo не ездил ни разу честно даже не знаю, как он едет. И что мне в Жуках не нравится, во-первых, это сзади очень мало места. Реально мало места. И так же, как все эшеры, открывается дверь высоко. Не каждый ребенок сможет дотянуться. Сидение, вот номер кузова, Пробиваете по статистике. Вот с кнопки, антиюз, регулировка зеркал, датчик движения по полосе, автоматическое складывание зеркал. Два подстаканника, кожаный руль, варик, климат, магнитофон. Где-то в аукционе сверлся. ЮССРский который уже выцелил, на котором ничего не видно. В речке все работает. Штатное, кстати, литье. Друзья, ну вот, вот такое небольшое видео сегодня у нас получилось. Обязательно будет продолжение. Это была первая часть. А, обошли с вами не весь рынок, совсем немного. Как видите, машины есть, но машин мало. Цена, конечно, подскочила. Вот пример с Фридом. Фрид стоил 580-600 тысяч. Десятый год автомобиль. Сейчас он стоит плюс 100 тысяч. 680 тысяч. Вот. Поэтому не забываем подписаться на канал. Палец обязательно вверх. Вот. Подписывайтесь, следите за нами. Всегда будете знать, что происходит на авторынке «Зеленый угол». Скоро будет продолжение.